Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях снова следующий архивным отделом научно-просветительного центра «Холокост» Леонид Черушкин. Здравствуйте, Леонид! Добрый день! Здравствуйте! Ну, у нас, как всегда, темы очень такие э, скорбные и печальные, но, тем не менее, я считаю, что о них надо говорить. Даже э, вот сейчас нет никаких памятных дат и каких-то круглых дат. Но, тем не менее, мы с вами сегодня поговорим о таком явлении, как «Хрустальная ночь». Несмотря на такое романтичное, как вы сами заметили название, это э, была жесткая такая акция по всей Германии в 1938 году э, с 9 ноября, если я не ошибаюсь, по 10 ноября. Э, я думаю, что наши зрители вообще в курсе дела, что это такое. Кто не знает, я отошлю, чтобы все-таки почитали материалы, их очень много в интернете. А с вами я хотел бы поговорить на такую тему, какова была реакция в мире на вот этот вандализм, потому что были сожжены синагоги, по-моему, 3000 евреев было арестовано, это было использовано как предлог очередной борьбы с евреями. Как мир отреагировал на «Хрусталь» 048 года? Так, года? Ну, можно я сразу вас чуть-чуть поправлю? Можно. На самом деле, во время этого всегерманского еврейского погрома было арестовано 30 тысяч евреев. Правда, подавляющее большинство из них потом были временно отпущены. 91 человек был убит. А в количество искалеченных, получивших ранение, и сегодня еще невозможно установить. И надо сказать, что как раз вот это, этот погром, который ром, нацисты романтично назвали «Ночь разбитых витрин», он э, в какой-то степени, это была проверка с точки зрения нацистов, а как вообще человечество отреагирует? Это была еще и немножко провокация. А вот интересно, а что нам сделают, после нам, нацистам, после того, что мы тут устроили с евреем? И оказалось, что, в общем-то, ну, человечество отнеслось к этому довольно спокойно. По крайней мере, Западная Европа, Америка, страны, которые... Через год-полтора будут захвачены оккупированы нацистами. Собственно, до второго, начала Второй мировой войны оставалось совсем немного. Они отнеслись к этому почти ну, так, гневного осуждения или какого-то возмущения, которому, может быть, по типу того, к чему привыкло современное человечество, когда на подобные или похожие акции сразу есть резкая и довольно даже жесткая реакция, этого не произошло. По большому счету, как ни странно, только в Советском Союзе и в советской прессе, прежде всего в прессе, естественно, в средствах массовой информации, была развернута довольно серьезная кампания, осуждающая нацистов и нацистскую Германию. Уже 15 ноября 1938 года в Большом зале Московской консерватории состоялась встреча, общественности от имени советской интеллигенции было принято решение и была принята резкая резолюция с осуждением антисемитских выходов нацистской Германии. Ну, понятно, что встреча советской общественности в Советском Союзе не могла пройти сама по себе в 1938 году, что это было инспирировано и организовано разумеется Советскими властями. Тем не менее, это произошло. И, по крайней мере, те, кто участвовал в этой конференции, они, их никто насильно не звал на подобное мероприятие. Естественно, прошли еще многочисленные митинги протестов против того, что творилось в Германии в разных городах СССР, например, в Ленинграде. И на этих митингах с осуждением нацистов выступали и будущий председатель еврейского антифашистского комитета Соломон Миховес, и композитор Дмитрий Шестакович. Вскоре, после хрустальной ночи, центральный орган Коммунистической партии Советского Союза, тогда Всесоюзной коммунистической партии большевиков, правда, уже 18 ноября поместила на своих страницах целую серию э, карикатур. Они есть, их можно они есть и до сих пор в библиотеках. Э -э, карикатур сравнивающих нацистских погромщиков э -э, еще с там, Николаем II с погромами в Российской империи до революционного периода. И э -э, правда известия в но -э -э, ноябре 38 января январе 39 -го года публиковали в общей сложности почти 60 статей о преследовании евреев нацистами в Германии и антисемитизме в Европе. И много, повторяю, много карикатур, которые, кстати, писали, эти карикатуры создавали известные советские карикатуристы, художники, например, Борис Ефимов. а, Тогда... Леонид, а как вы думаете, а почему Запад так недооценил или как-то так вяло отреагировал на эти события? Что вы видите в этом? Какую-то политическую близорукость? Или они просто решили не обострять как-то отношения с Германией? Ну, с одной стороны, вы правы. Это была некоторая политическая близорукость. Никто не верил. Да, собственно, что мы, о чем мы говорим. И через год, и через два, и через три никто не верил в то, что нацисты вытворялись с евреями. Запад был, с одной стороны, это была некоторая политическая близорукость. С другой стороны, особой любовью к евреям никто не пылал, как вы понимаете. Собственно, свои антисемиты были в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, во Франции и в других странах, которые, если не были такими, как нацисты, естественно, такими. Но, по крайней мере, к евреям относились очень отрицательно и считали, что евреи сами виноваты. Как обычно, во всем. И кроме того, нацисты ведь выбрали очень, очень грамотно выбрали время. Прошло, прошло буквально чуть больше месяца после того, как было подписано соглашение, так называемый Мюнхенский пакт, о том, что, в общем Германия, Гитлер получил Судебскую область Чехословакии. Начался раздел Чехословакии. Фактически, это была уже первая страна, которую сдали Гитлеру. И, и уж что же говорить про каких-то евреев, которые вообще мало кого интересовали. Кроме того, некоторая политика умиротворения, она же как бы выражалась и в этом тоже. Это ваше внутреннее дело. Мы не вмешиваемся в дела Германии. Хорошо, Леонид. И еще хотел затронуть такой вот аспект. Вот вы мне говорили предварительно, что эта «Хрустальная ночь» косвенно сейчас, можно сказать, касается России, потому что она также проходила на территории Кёнигсберга после войны. Это стало территорией современного Калининграда. Вот расскажите об этой. Ну, разумеется, это известная эта особенно близкая. Нам, Центру Колокоста, и историкам Колокост на территории современной России. Потому что, естественно, мы сами часто бываем в Калининграде. И э, там была достаточно большая еврейская община. Исторически они проживали в Калининграде и в других, тогда Кёнигсберге и тогда других городах в Восточной Пруссии. И там проживало свыше 4 тысяч евреев на этой территории. И главный раввин Кёнигсберга, Иосиф Гиш Дуннер, после эмиграции почти всех его коллег из Германии, был последним раввином в Германии. В Кёнигсберге были разрушены новая синагога. Ритуальный зал на еврейском кладбище. Погромщики выгоняли на улицу сирот и стариков из дома престарелых. Это, кстати, центр современного города. Это и сейчас центр города. И утром 10 ноября было арестовано 450 мужчин. Их продержали в тюрьме 4 недели. В Тильзите, старое название города сожгли синагогу. В общем, в итоге в мае 1939 года в Кенигсберге оставалось 1500, около 1600 евреев. А почти все евреи Восточной Пруссии, кто не успел бежать, погибли во время Холокоста. Для чего нацисты еще устроили этот погром? Они хотели таким образом поторопить евреев покинуть Германию. Пока еще есть возможность. Естественно, евреи как из Коенигсберга, Кали... так и из других городов Германии должны были покинуть Германию практически с тем, что можно было унести в руках, оставив собственность, имущество и так далее. И действительно, э, Хрустальная ночь стимулировала такую эмиграцию.